Добрый день, меня зовут Алекс, я приехал из города Одессы, солнечного города, солнечный город Анапа, который мне понравился больше 10 раз. Я приобрел квартиру в жилом комплексе Южный Квартал, нигде им еще не было так хорошо. Это лучшее место в юге России, это лучшее место в Солнечной Кубани. Мы всех вас ждем здесь, вам здесь понравится, и вы не пожалеете об этом. Это очень благополучное место для детей. Везде здесь находятся детские площадки. Все устроено так, чтобы вам было комфортно и удобно жить. Парковочные места. Везде, внутри по кругу, везде удобно, очень много свободного места. Квартиры здесь сдаются с ремонтом. А в данное время они сдаются с кухнями и полной сантехникой. Полностью. Вот, в комфортном состоянии. Инвестиционная инвестиционной компании развития очень доброжелательный персонал, очень позитивный. Вас встречают, ведут, помогают во всех вопросах и никогда вас не оставят в любой ситуации. Отдельно хочу поблагодарить Софию Заберовну, Егора Валерьевича, также наших девочек-менеджеров Эльвиру и Карину. Отдельная благодарность очень хорошая работа и всегда хорошее настроение. Вот. Также у нас здесь строится спортивный комплекс World Class, вот справа от меня. Здесь будет бассейн, тренажеры, все, что вам нужно будет. Очень красивое озеленение вокруг, с левой стороны у нас горы, прямо море вокруг, 900 метров. Наверное, лучшее место в Анапе не можно было найти. По фасаду здесь находится много магазинов с одной и с другой стороны. 500 метров комплекс Красная площадь, где вы можете купить все, все в шаговой доступности. С левой стороны начинаются горы. Это начало Кавказа. Огромное количество парковочных мест. Огромное. Везде. Полная свобода. Широкие проезды. Все красиво и все для вас. Это развитие. Это Южный квартал. Это Анапа. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Я являюсь собственником квартиры жилищного комплекса Южный Квартал от развития двухкомнатная квартира переехал сюда после Красноярска возможно слышали, что в Красноярске сейчас неблагоприятная экологическая обстановка поэтому перебрался поближе к морю и не прогадал с выбором жилищного комплекса отличный ремонт уже потихоньку обживаюсь, все абсолютно устраивает, близость к морю, отличная погода. Одна из причин, по которой я выбрал жилищный комплекс Южный Квартал, это то, что здесь от застройщика сразу качественный ремонт во всех квартирах. Я покрасил обои, которые уже были наклеены, и расставил мебель. И все быть налажен. Вот живу здесь со своей собакой э, Риком. Также порадовали эркерные окна до пола. А, но ну, пока вид на стройку, но со временем он приобретет более приятные краски. Вот также отличная площадка во дворе. Все сделано тоже довольно качественно.